20%, короче, самая жесткая проверка 20%. 20%. Поехали нахуй. Бля, я <зыв> закрою глаза. Но она сейчас вот в теории реально, блядь, ну может зайти. А твоя мама, а твоя мама говорит. Всем привет, дорогие мои, э, мои дорогие, это я. Вет. Конечно же, ну вот, напи... вот напиши в комментарии, что сейчас будет. Сейчас будет в ожидании человек, в ожидании лайков. Реально, я напомню, что ролики набирают -то. до сих пор просмотры и подписки на канал идут, а лайков мало. Вот давай хоть на одном ролике, чтобы я проснулся, вот такой, открываю телефон и такой, вау. Это что, мы набрали 2500 лайков, вот ну реально, сделайте, порадуйте, пожалуйста. Пожалуйста, очень прошу, давно такого не было, будет круто. Давай, 5 секунд ждем, пока все тыкнут лайк и уже... Собственно, будем начинать данный виде, который будет очень дорогой и очень крутой. Давай, 5, 4, 3. Так, как 3 это? 3, 2. И один, собственно говоря, надеюсь на твою совесть, что ты все-таки лайк плепил. Там, посмотри уже, вот там где-то внизу, вот так вот можно сделать, и там, наверное, уже будет, ну, где-то вот, скорее всего, так, подожди. В том вот углу, вот где-то вот там, наверное, я такой смотрю, и вау, 2500 лайков. Спасибо тебе огромное, что поддержал. Что у нас сегодня будет? Во-первых, мы на форсе проверяли шансы. По итогу, самый офигенный шанс но нас оказался 20% на апгрейда. Сегодня мы А. Проверим, как это работает на топ-скине. Если это работает на топ-скине, то можно уповать на то, что это работает на всех слайдах, то 20% шанс просто мировой. Б. Второй, собственно говоря, момент. Я хочу скрафтить самый дорогой, ну как скрафтить, за заапгрейдить или улучшить, да, самый дорогой скин, который есть на топ-скине. Что же это за скин? Мы сейчас узнаем. Поехали. Вау, как же я тут оказался! Это что? Я на топ-скине, нифига себе! А смотри, какой баланс -то у нас здесь 100 тысяч рублей, блин, ну, пацаны Будет жестко. Самый дорогой скин, который В апгрейдах сейчас есть, МК Войп. Она стоит 370, рубль сказал, до свидания И опять же, цены на скины в том числе взлетели но ну, они остались статичны, но рубль Подешевел. Поэтому скин у нас подорожали, и Войп На данный момент стоит 370 тысяч Круто. Мы сегодня попробуем его, конечно Скрафтить, или заапгрейдить, как вам удобнее Нужно фактически сделать X3 Даже X4 от данной суммы Сложно, определенно, но на самом деле это очень Такая тяжелая цель. Что делаем? У нас тут 50 тысяч мы пускаем на апгрейды И 50 тысяч мы запускаем в кейс Чтобы хоть как-то распределить баланс Конечно, будем пробовать 20% Начнем с 10 тысяч рублей Я забыл, что тут опять же коины вот эти вот Неудобно, но ну, а шо, собственно говоря, поделаешь Так, десятку выставили Пам-пам, у нас 20%, я так понимаю, что 2000. Ну, фактически, да 20%, короче, ниже полтинника не идем Потому что этот бюджет у нас на, собственно говоря, кейсы Ну, короче, поехали 20% Первый апгрейд, вау, прошел успешно, круто. Давай дальше, все-таки 20% оно заходит везде, реально. Это не рекламный ролик, у них... За... А как у нас на форсе начиналось все хреново, ну а нормально. Это не рекламный ролик, не рекомендую открывать на топ-скине, конечно же, но рекомендую... Да блять! Я плюнул на микрофон. Оно все заходит, ёпты. Да это кайф. Мне это еще нравится. Давай дальше. Блин, ну что-то прямо интересно. Оно же все будет заходить. Ну ладно, не все, внутри апгрейд зашло. Короче, переходим к разговору, который был до. Ребят, если на любом сайте крутите апгрейды, реально используйте 20%. Второй ролик, в котором у нас заходят апгрейды. Короче, 20% всем советую, реально классная тема. Но вот что-то как-то сейчас оно пошло все по звезде. Пошло у нас. Не заходит. Вообще мировой процент, смотри Блин, ну нормально, мы тут сделаем фактически X5 X5 вообще, во, тема, ну прям круто Ну давай дальше, бля, мне нравится А мне нравится эта песня, а мне нравится эта песня Определенно шикарный дорог. Круто Вау, вау, вау, вай, вай, вай Еще бы просмотров было, как раньше на топ-скине Типа по миллиону, ну миллион, ладно, там не было Но по 50, по 100 тысяч было И вот все зависит от вас, влепите лайк будет Вот реально, твоего лайка зависит Вообще э, говоря, будущее данного видоса Наберет он или нет Потому не жертву, не жертву, не, жертв, не жоплай. Кстати, я хочу спасибо всем сказать, кто пополняет благодаря моему промику. Уже на 35% нажимаем апгрейд. А, ну надо другой, Огр Огр РР, давай две Огр -р, Р просто сделаем Короче, благодаря вам уже, у вас же есть промик на 35 Опять же, не рекомендую, но кто открывает Будет приятно, что вы используете Поэтому вот, промик на 35, всем спасибо И также поддержка, потому что, ну, можно Не закидывать как на языке, или закидывать Но меньшую сумму, пацаны, спасибо И девчата меня, девчата смотрят, вообще приятно Прям очень приятно, девчата смотрят Ох, блин, а я такой орк, а мне так стыдно но ну, девчата смотрят, напишите, на в комментариях Реально интересно, сколько нас а -а Отвлекся сказать спасибо за то, что промик Выполняете, опять 20% вставляем, поехали uh, Ну, uh, у нас здесь новый ножик, кстати, появился Он тоже зашел, он зашел, бля, ну вот реально uh, Смотри, у нас уже 79 тысяч uh, Но по факту в инвентаре сколько у нас лежит? Раз, два, три, четыре, пять, пятьдесят кусков Ну, бля, это, ну это реально очень крутой процент Типа, и на форсе здесь делаем Блин, ну это круто Сейчас еще зашел бы, было бы вообще шикардосик, ладно а Давай выставим уже 1015? Че нет, О, гулять, да гулять Бля, я забыл опять же, что тут коины У меня аж ножки спотели сейчас вот Не знаю, будет слышно, нет? Не, не слышно, как они к полу прилипают <laughs> Ну типа, очково все равно Ладно, мы 20% 3000 3000, 3000, 3000 рублей Новый трек сделали Три тысячи, три тысячи, тысячи рублей. Ну давай дальше. Едем, едем, не жалеем. Давай, давай, давай. Давай, бля, не, не пришло сейчас Слушай, ну, э, что мелочиться? Я, я не знаю, вот начинается азартная вот эта вся история Будем увеличивать Увеличивать не, ой, как обычно, а э, Да, цену скина 19 тысяч у нас здесь, которые, блядь, не зашли Причем десяточки-то шли хорошо А вот уже пятнашки и двадцатки, они не заходят по какой-то причине А если мы сделаем все таки сумму меньше? Ну реально, смотри, двадцатки вообще как не заходят Бля, это обидно Ну давай, сейчас если еще один апгрейд не заходит Мы, собственно говоря, меняем на 5-10 тысяч рублев. Не, все, фигня, давай по новой, короче, меняем на десятку На десятке оно хотя бы заходили За, Заходили, оно хотя бы, оно хотя бы Заходили, о великий и могучий Русский язык, да я сейчас уже на десяточки Оно не заходит, Т тапунь мне на язык Не, не все, гг, ВП, из Game взял Ну, давай, ладно, пробуем еще, использовать баланс Использовать скины, баланс, предмет все, 20%. Uh, я думаю, это предпоследний апгрейд, и потом уже пойдем на кейсики. Надеюсь, там по шансам все будет норм. Ну, бля, вот смотри, оно заходило в начале. Оно заходило в начале, и сейчас какая-то дичь. Ты втираешь мне какую-то дичь. Начинает происходить на ваших и моих экранах. Н нет, это явно не дело. Нам нужно как-то исправлять ситуацию. Ну да, это крайний апгрейд, и потом мы уже сваливаем, просто бежим, бежим, блядь, на кейс. Понятно. Что по итогу мы имеем? Ну... Блин, ну, а, где, где мои скины? Доступно для обмена. Раз, два, три, четыре, пять. Сто тысяч. Ну, плюс косарь. Как бы ладно, окей, возможно, да. А сейчас, что я хочу сделать? Тут есть самый дорогой кейс, который я не могу найти. Да, круто. Его нету. Я не знаю, по какой причине, но он временно недоступен. Вау, круто. Лайк вам определенно, ребят. стоп скина, блин, молодцы. Кстати, еще раз хочу сказать огромное спасибо за то, что вы у меня есть. А в частности, спасибо... Сейчас на ваших экранах происходит дичь, я пытаюсь кое-что найти. Ладно, сейчас найдем и скажем. А вот он. Короче, спасибо, пацаны, вы писали в топ-скин, чтобы мой кейс добавили, я вас об этом просил. И они реально добавили, каково было мое удивление, когда я захожу и такой, а, вау, а это же я. Ну, спасибо. Я вас призываю писать на все сайты с кейсами, которые вы знаете, чтобы они добавили мой кейс. Мне будет приятно, если уже увидите, какой сайт еще добавил кейсы, скидывайте мне в личку в ВК. Вот тут, кстати, мою ВК даже есть с YouTube. Блин, ребята, спасибо. Реально, вот пишите Абсолютно на все сайты, которые вы знаете, что мой кейс вкинули. Вы молодцы, тут мы смогли. Мне, кстати, я сполерил вам уже, что писал дизайнер, который делает кейсы для. MyCSGO, хотя по нему роликов я вообще не делал, но походу вы еще и туда дописались, было круто. Я сейчас э, летаю по кейсам и не могу найти, что мне нужно. Короче, предлагаю открыть 10-50% ножей, может быть реально ножи дропнутся. Но это вообще, мне кажется, глупая идея, я к этому кейсу на всех сайтах относился негативно, ну вот, собственно говоря, почему. Я надеюсь, вы поняли. Не, ну мы еще 10 штук откроем, но это, ну это вообще не дело. Прикинь, вот мы сейчас два раза по 18 выкинули, он нам ничего не даст, это будет такая дичь. Ты втираешь мне какую-то дичь. Ну, о, бля, он дал всего два ножа, ну, пипец, круто. А, вау. Поздравляем вас с выигрышем крутого дропа. Да идите вы, ребята, бля. Я только что проиграл больше, чем я выиграл. Нет, не спасибо, а идите нахуй. Мы такое вообще не одобряем. У нас вот, кстати, много шерпа накопилось, я все это дело буду, конечно, продавать, чтобы оставались не ножи, потому что потом это все дело пойдет исключительно в апгрейды. Так, все продали, на балансе 14 тысяч. Как бы это сухо не звучало, нужно смазочки достать. Сейчас достанем обязательно, вообще без этого никуда. Потому что она нужна, да. Поэтому гладиатор, 10, не хватает, 5 кейсов. Вообще на олд ин, просто похуй на деньги. Мне так похуй, мне похую. И выбиваем, бля, ну нет. Ну это вообще какая-то порнушка. Не, бля, он, он что-то вообще меня ебет, смотри. Просто, блядь. Не, нахуй надо через апгрейды делать. Он меня ебет в кейса. Ебет, просто, блядь, по полной. Поэтому, ну, хули. Короче, по балансу у нас тут что получается? Считаем. Раз, два, три, четыре. Шестьдесят, сука, тысяч рублей. Ну, мы это все дело продаем, короче. И ебошим, пацаны. Просто мы сейчас будем хуярить делаем короче выставляем 100 тысяч рублей была уже сотка но я все въебал я умею могу практикую короче хуй знает оно может зайти я сотку въебал в теории вполне возможно 66 процентов ну блять поехали Раз. веби лайк вот реально пожалуйста хочется хоть раз под роликом 2 500 лайков и А твоя мама, а твоя мама говорит... Оу, ну, про мать было лишнее. Твоя мама говорит, парень твой урод ёбаный нахуй, кейсы открывают, блять. Ну нормально, слушай. Вообще заебись. Эта песня мне, блять, нравится. Это охуенно. Ладно, а за 200 там, по-моему, уже вой. Блять, ну вот, короче, на вой сколько здесь, нахуй, использовать скины? Ебать, ну вот сейчас проверка будет 23%. В принципе, как я и вам и говорил, что 20% ебучая имба, блять. Не, ну если оно скрафтится, я вообще охуею. Я эти 20% буду боготворить, нахуй. Блять! Ну это такая залупа, конечно. Ребят, не делайте такой хуйни на 20... Бля, мне ноги, сука, просто мокрые, ебаные. Тут, ну, я покажу сейчас, как рука блестит, вы охуете, наверное, с хуйни. Не, не буду показывать, может, что кушает, блядь. Но это, это просто пизда. Бля, я пошел... У меня ебать весь пол мокрый, потоп нахуй. Я потек, блядь. Не, пацаны, просто вообще сидеть невозможно. Тут такая хуйня, блядь. У меня реально весь пол мокрый. Ну короче, 23% соточка улетает, вы ставите лайки, мы сейчас поехали. У меня, когда мы на кейс-батле, кстати, сделали, вебка была вот здесь. Где-то в этом углу. Сейчас сделаем что-то подобное, блять. Давай сделаем сейчас вообще нахуй. Ну, ну, как? Ну вот так вот мы, ебать, сделаем, типа. Вот, нахуй. Это жесткая хуйня. Так, надо тыкнуть, да, блядь? Давай, ебнем. 20%, короче, самая жесткая проверка 20%. Поехали, нахуй. Бля, я закрою глаза, но оно сейчас Вот в теории реально, блядь, оно может зайти Оно ебать, пожалуйста Давай, вот просто нахуй вой, ебани Давай как в старые времена, когда мы, блядь, крафтили Ебучие ДЛы Реально, вот не спиздеть, сколько мы ДЛов Скрафтили за все время нахуй на этом ебучем кейсбатле. баттле, блядь, топ скин Не подъеби, дай мне вой Я открываю глаза и там Бля, вот прикиньте, вот если он реально на 20% выпал Раз блядь, Два Три нахуй Бля. Ну, не, я тут готовился, потому что все-таки 20% заебись, но, блядь, не настолько. Не, ну ждите следующих серий, мы эту хуйню скрафтим. По-любому, блядь. Будет крафт этой хуйни. Знаешь, я бы прикол сделать ебаный додеп и сделать еще один крафт. Да. Бля, вот реально. Давай, короче... Я, я хочу сейчас додеп сделать, я хочу эту хуйню скрафтить. Короче, бля, ну, ну, сука денег, если мы опять такая же хуйня будет, я не знаю, вот в чем вопрос. Короче, если мы набираем 2500 лайков, в следующий раз... Если будет сомнение, дело деп, реально. Ну, типа. Реально, давай ведем правила Если сейчас 2500 лайков наберем, всегда будут делать ДДП если будет какая-то цель в размере 50% от скина, и бум-хуярь. Просто, бля, ну мне сейчас жалко денег. Я реально не знаю, что будет завтра, и типа, ну какая сидена. Тут сотку что-то и так доебали. Ну, в теории там, мы бэкнули то, что было изначально, въебали. Что долбоеб. Ладно, всем спасибо за просмотр. Это был человек. Бля, ну надо нахуй вот так вот, блять, сделать. я выебать с человеда, блять, до этого, нахуй, доволь. Скажешь, всем спасибо, ну. Но... Бывает, блядь. Такая хуйня, что сливаешь под 10. 20%. Ладно, всем пока, короче, хоть пиздец.